Здравствуйте, дорогие мои подруженьки и те, кто смотрит мой канал. Итак, сегодня перед вами очередное мое видео под названием Любовный прогноз на текущий месяц. То есть любовный прогноз на смотрите бегают как любовный прогноз на июль 2022 года. Итак, на повестке момента у нас овнихи. Хочу сказать, что любовь для нас, конечно, важна, очень важна. Итак, прогноз для тех, кто уже живет в отношениях, кто уже не живет в отношениях, не знаю, заканчивает отношения или кто еще не познакомился. Лю... Э, прогноз для всех, кому нужна тема любовь. Итак, все, что связано с любовью. Вам интересно, что же будет и с чего же не будет. Итак, э, первая часть месяца первая часть месяца она более мягкая почему я так говорю потому что до 19 числа у вас будет хороший аспект с Венерой на небе по транзиту Венеры и смотрите как хорошо Взаимная, взаимная, очень взаимная, приятная любовь. Это хорошая карта, где нарисованы и розы, и ромашки. Это такие близкие, понимающие отношения. Такие телепатические отношения. Я бы даже сказала, что вот тут хорошо, кто не познакомился, дорогие мои овнихи, тут надо знакомиться. Тут хороший период. Вторая часть месяца более сложная квадратурная скажем так ваш партнер будет больше вас разглядывать и больше наблюдать за тем как вы относитесь к нему как вы реагируете на что-то совместное с ним то есть я бы сказала так начиная с 19 числа немножко что-то усложнится а до 19 вот супер супер это что будет чего не будет не будет ощущения, что только вы одна любите, а только вам это все надо, и какие-то совместные проекты, совместные с любимым человеком. То есть вот будет ощущение теплоты и взаимопонимания. И чего не будет? Не будет какого-то зверского эгоизма, возможно, и с вашей стороны, и, возможно, и с его стороны. Это очень интересная карта эго. То есть вторая часть говорит, что... Не смотри в свои интересы, а смотри и в его интересы. И тогда все будет хорошо, и ты сгладишь квадратуру Венеры к, к знаку Овен. Для тех, кто не познакомился еще, скажу, что, конечно, до, до 19 числа, до 18-го. Знакомьтесь, вот там у вас розы с ромашками. Можете познакомиться с очень таким близким теплым человеком. И сегодня, чтобы был какой-то бонус, я добавила подсказки из бабушкиной шкатулки. Итак, подсказка такая. Люби его, как он тебя. Вот, то есть, дорогие мои овнихи, покажите зеркало вот он теплый вы теплый он горячий вы горячие, да пожалуйста где-то не ерепеньтесь почему я говорю на тему ерепеньтесь потому что у вас в гостях еще марс зашел и зашел ваш знак и вы сейчас можете очень сильно развернуть свою деятельность может быть даже захотите или так может получиться, что вы своего партнера задвинете куда-то назад, а будет то есть с его любовью, с его чувствами, с его желаниями, а захотите вгрызться или войдете в какой-то очень творческий или рабочий процесс, он вам станет как творческий и вам сложно будет там оторваться и вот смотрите как у него как у нас тут да цветочки только что сорванный да и а значит, смотрите, два муравья. Вот чтобы не было варианта, что один муравей в одну сторону побежал, везде ищем подсказки, а другой муравей в другую сторону. Другой сидит дома, хочет любви, а вы, как Овен, вся ушли в работу, в какую-то карьерную историю. Да? То есть вот такая подсказка вам из бабушкиной шкатулки. Буду благодарна за лайки. Сейчас на повестке момента наши уважаемые тельчихи, тельцы. Итак, что же будет в июле, а чего не будет в любовной ситуации? Я думаю, что так... У вас разворот начнется после 19 июля. Там будет больше шансов вам получить ту любовь, но чего-то надо выключить из, у вас внутри. А что именно, я сейчас скажу. Итак, что будет? Эта карта связана с детьми. С детьми. То ли беременность кому надо, дорогие мои, да, то ли хорошее, очень теплое взаимодействие с партнером на фоне уже имеющихся у вас детей Вот, то есть как-то сблизит вас тема, вот почувствуете, еще больше сроднит, еще больше сдвинет. Это очень хорошо. Мне нравится эта карта сильный сплетенный венок, венок любви. И на ленте висит детская погремушка. Это первая часть месяца. Вторая часть месяца, там, э, может быть, вам покажется, что вы только одна любите. Даже если вам это покажется, э, гоните злые мысли прочь. Да, и будьте, старайтесь быть такой, как в первой половине этого месяца. Вот даю такой... Э, ну подсказку да теперь в теме познакомиться когда лучше знакомиться для тех кто еще не познакомился я думаю что лучше конечно знакомиться все равно во второй части месяца и а, тут вам в июле будут подводить партнера который будет очень хотеть вам в чем-то помочь скажем так ну немножко тут материальная история идет не бойтесь этого, покажите ему, что вы королевишна, разрешите ему э, себя любить, себе дарить подарки, баловать, скажем так. Это то, что будет. Чего не будет? Не будет больших разборок на тему денег, первая часть месяца, ну вот не будет, более-менее неплохо. И вторая часть месяца не будет какого-то зверски сильного внутреннего одиночества. Вторая часть месяца даст вам хоть частичное, может, кому-то частичное, кому-то полное. Я не могу сейчас за всех сказать, потому что есть люди, девушки, женщины, очень такие часто недовольны с большими претензиями у тельчихи. Да? Поэтому э, будет более-менее на душе спокойно в этой теме. И давайте возьмем подсказку из бабушкиной шкатулки. Сегодня такой бонус я вам приготовила. Не все деньги радуют. Вот, вот, дорогие мои. То есть... Эм... Вот, понимаете, выключайте в начале, в начале месяца, наслаждайтесь отношениями, наслаждайтесь сегодняшним днем, нас, наслаждайтесь природой, погодой. Темы каких-то денежных разборок откиньте их на вторую часть месяца, там вам будет проще ее проводить, вот эти темы, вот эти разговоры. И буду благодарна за лайки. И пишите свои вопросы, дорогие мои, под видео, если у вас есть какие-то вопросы. Теперь на повестке момента у нас близнечихи, наши информативные, наши быстрые и желающие, чтобы все происходило быстро, быстро, быстро. Что-то вас тягомотины очень э, утомляют, но извините, дорогие мои, в жизни бывают периоды тягомотины. Итак, что же будет и чего не будет в июле этого года? Итак, что будет? Я вижу, что до 19 числа очень хорошо, как-то весело, легко проходит. Даже, может быть, если вы чем-то еще недовольны, какие-то хвосты из прошлых месяцев тянутся, но до 19-го вот хорошо, карта хорошего качественного секса, видите, клубничка нарисована, да? Вот, все, вот тут мне нравится, это будет. И а, вторая часть как-то даже усиливать будет в чем-то. -то... То есть если вы хорошо начнете этот месяц и закончите тоже очень хорошо в хороших таких ну, хороших характеристиках с любимым человеком. Тема познакомиться, где лучше знакомиться. Ну, конечно, я бы сказала, до 19 числа там более лучшие такие, ну, как бы быстрые энергии идут для вас от Венеры, от планеты Венеры сейчас на небе, скажем так. Легче познакомиться, легче вот как-то войти быстрее в контакт. Вы свою такую немножко, какую-то доступность открываете, в хорошем смысле слова. И быстрее люди знакомятся, потому что вы сами изнутри излучаете такую симпатичность и такую настроенность к миру, к общению с миром, скажем так. Чего не будет? Не будет грустности, не будет вот эта карта грустной любви, не будет какой-то... Ну, не будет какой-то черно-белого кино, будут много всяких оттенков, да. И что еще тут не будет, давайте посмотрим. Эм, карта подстроек. То есть не надо вам будет себя корежить, корячить и сильно вторая часть месяца особенно подстраиваться. Все как-то будет само складываться и соединяться, и, в общем-то, как бы по-вашему будет много что происходить. Единственное, конечно, хочу сказать, что, дорогие мои, июль несет вам, дорогие мои близнечихи, определенные, ну, не то что сложности, может быть, заморочки в теме денег. Поэтому я вас очень прошу, как-то на мирной основе, на мирной теме, если вы будете нервозны вот в той теме деньги, как-то плавно это тихонечко, если нужна помощь вам будет вашего партнера, тихонечко так как-то обсуждайте, без рывков, без ярких требований, конечно же, без скандалов. И что вам подсказывает моя подсказка из моей бабушкиной моей скатулки? Люби маму, ищи как мама. Вот как хотите, так и расшифровывайте. Расшифровывайте вот такую подсказку. И хочу сказать, в конце видео будет подстройка-настройка на подстройку вашей Венеры. Вот, на, на вот такая вам такая микрокодировочка будет. Смотрите в конце видео. Теперь, дорогие мои, перед нами, перед нами знак Рак. Домовитый, вкусно готовящий знак Рак. Итак, что же будет? Что же вам сулит, так сказать, несет июль 2022 года? А что, от чего вы, от чего вы, возможно? Откреститесь, и что вас не будет принесла цветы и бегают ракашки. Ну ничего, вот забегали. Смотрите, забегали что-то, забегали. Какая-то активность пошла. Смотрите, какой у вас, дорогие мои, активный момент. Это говорит о том, что с 19 июля у вас вот эти таракашки забегали вокруг, вокруг происходят активные события, вас вовлекают в эти события, и вам нравится, вы участвуете в них, и там события такие, как бы много любви. Я хочу сказать, что, конечно же, лучше знакомиться. Вообще, конечно, карты все хорошие, да? В принципе, знакомиться можно весь месяц, потому что, ну... Просто если до 19 вы познакомитесь, я для, сейчас говорю для тех, кто одинок, если до 19 вы знакомитесь, то будет ощущение, ну, можно, к сожалению, так, как у вас демон, чертик там зашел в гости, будет ощущение такое короткого, ну, ненадежности в чем-то, да, то есть вот короткая дистанция. Или попутешествовать только, или там секс, и все, разбежались, вот такое. А после 19-го, смотрите, все впереди, вот там длительное отношение, долгое, большое поле с подсолнухами. Жизнь прожить не поле перейти. Очень хорошая, мудрая карта, да? Итак, теперь информация для тех, кто давно уже в отношениях. Первая часть месяца дает радость, дает радость. Мне это очень нравится. То есть хорошая такая карта, я даже подсмотрю, да. Даже вы чем-то потешите свой внутренний эгоизм. То есть вот как-то тут хорошо. Но я понимаю, у многих из вас там дни рождения. То есть вот приятно, партнер порадует, и вы получите, многие из вас, то, что вы хотели. Возможно, хотя бы в качестве подарка, да. Вот вторая часть месяца я уже объявила, тоже хорошо. То есть кто в отношениях, я не вижу тут разломов. Единственное, дорогие мои, хочу сказать так, у вас в гостях уже говорила, еще расскажу. Сейчас в этот месяц тоже находится транзитный демон, и он немножко будет подкачивать. Вот тут надо быть, может быть, осторожно. То есть демон будет проявлять вас, выворачивать наизнанку, чтобы вы лякнули, что вы где-то лякнули, что-то брякнули, не так сказали. Я бы сказала, делайте тут немножечко подстройку под партнера кто живет давно в отношениях, больше двух лет, вы знаете, какую он вас хочет, и вот, пожалуйста, такой вот и будьте. Точно. Чего не будет? Вот тут не будет, э, кто познакомится, еще раз повторю, начало месяца дает такое, ну, не, как бы недлинные отношения, э, как сказать... Э, Ну, не будет ощущения стабильности, скажем так. Но это информация для тех, кто только познакомится. То есть даже если вы сами, кто уже в отношениях, вы сомневаетесь, это просто сомнение вам несет черт. Да? И чего не будет... Вторая часть месяца, не будет соперников, никто не будет лезть в ваши отношения, никто не будет вам завидовать, снимать какие-то у вас защитные силы, пленки, защитные оболочки с, ваших, с вашего ядра, вашей любви. То есть вот все неплохо. Главное может быть, если почувствуете, дам такой совет, если почувствуете изнутри вот эту такую негативную раскачку, бегите в церковь, просто там постойте. Если вы не очень привержены к церкви, подойдите к церкви. И рядом с ней хоть 5-6 минут постойте, как-то сбросьте мысленно, может быть, ваши сомнения в отношении своего партнера. И подсказка из бабушкиной шкатулки. Так, смотрим. «Не бойся цифру 5. В ней ты сможешь преодолеть и победить». Вот очень интересно. Также можно сказать, что это такая подсказка «Не бойся человека» знака «Лев». вот А цифра 5 значит вам в этот месяц, а может быть и полтора месяца наперед, вот какая-то толкательная, можно проталкивать, можно идти в банк, можно рисковать. Или может быть пора наконец-то что-то схватить и доделать. Старое дело там, где нужен был рывок психологический и энергетический. Буду благодарна за лайки. И смотрите подстройки. В конце видео будет подстройка вашей Венеры. так дорогие мои львицы ох эти львицы львицы дорогие мои поймите сейчас у вас начинается период в июле когда у вас могут формироваться тайные враги пожалуйста этот у вас период будет идти минимум ну скажем так в среднем, в среднем полгода поэтому очень думаю кому где-то хочется подхамить, нагрубить, кого-то послать. То есть у вас будут формироваться тайные враги и надолго. А может быть даже ненадолго, но такие враги, которые пойдут на вас какой-то бабки, тетки, какие-то какашки делать. То есть потом не говорите, что я вас не предупреждала. Это из негативного, но вы знаете, что на моем канале розовые очки не надевают я. Рассказываю, как вот есть. Итак, что же будет в любви, а чего не будет? Ну, в принципе, чего-то страшного вот так вот, ну вот и нету, да. Только вот то, что враги формируются, да. Смотрите, что будет. Ну, страшно, не страшно, но эта карта такая. Враг пробует, делает попытки. Вот враг делает попытки. А вы никому ничего не рассказываете, нигде не жалуетесь. Да, вот держите узкую какую-то информацию про свою семью. Я сейчас про тех, у кого вот кто давно в отношениях, да. Чтобы никто не проник, не наговнил. Если проник и чувствуете, есть результаты какие-то уже, ну тогда обращайтесь ко мне как к астрологу через WhatsApp или Telegram. Под каждым видео есть мой телефон. Просто пишем слово «консультация», да. Вот. то есть вот может быть вот такое поползновение какое-то. Но еще хочу сказать, особенно вторая часть львов, это августовские львы, дорогие мои. Августовские львы. Вам сейчас не просто первую часть месяца, вот про что мы говорим, да? Не бегай тут больше. Так, Август, вот отвлекают меня эти таракашки, да? То есть августовские львы, напротив вас стоит Сатурн и проводит эту инвентуру, инвентуру. А вам это надоело, вы хотите больше, более свободно, нормально жить, как раньше. Там надо немножко терпеть. Вот там, может быть, вы не выдержите и, на, и наработаете себе врагов. Вот так тоже, может быть, Сатурн замораживает, отбирает что-то, вот как-то охлаждает, да? То есть если у вас есть враги, не делайте так, как нравится врагам, вот скажем так. Вот Сделайте назло врагу, ну если это не сильно касается ваших больших ресурсов. Я никогда не желаю делать, потому что, понимаете, когда мы делаем назло, это против нас может, да? Ну, может быть, сделайте вид, что у вас все нормально. Может быть так, это первая часть месяца. Вторая часть месяца, смотрите, какая влюбленность, романтика. То есть, дорогие мои львицы, еще не познакомился конечно вторая часть только вторая часть начинается вот там розы шарики летают мыльные, мыльные и не мыльные воздушные пузыри красиво вот это все ванна лепестки роз как говорится вот это вот все вторая часть месяца чего не будет не будет чего-то связано с детьми. Может быть, первая часть месяца даст какие-то определенные напряженки, если у вас есть дети, да, и чем-то они вас будут подшатывать, подматывать. Может быть, повышенно вы будете за них переживать. Также первая часть месяца может не дать беременность тем, тем львицам, которые очень ждут. И вообще, дорогие мои львицы, хочу вам так сказать, что когда мы прям вот как у нас ребенок превращается, ожидание ребенка, в ожидание беременности в идею фикс, вот хочу, хочу, да. вот Не надо, тут надо доверять высшим силам, доверять своему создателю. Когда надо будет, тогда и будет ребенок, скажем так. И чего не будет, не будет вторая часть очень страстного секса. Это говорит о том, что кто познакомится во второй части месяца, очень будут красивые и романтические отношения. А ванна с лепестками роз будет только после 26 июля. Вот, вот такой тут момент. И давайте посмотрим, что же советует вам подсказка из моей бабушкиной шкатулки. Так, читаем. Сейчас и 20 дней вперед... Период помириться с кем-то из прошлого. Иди на желтый. Я не знаю, что такое иди на желтый. Или иди на желтый цвет, или иди к желтому дому. Тут вы сами потом поймете. Или иди к, к мужчине в желтой майке, допустим. Да? Или желтый жёл какой-то с желтыми вставками в сумке в рамце. Вот такая тут подсказка. Буду благодарна за лайки. И в конце видео. Если кому надо, будет под видео, короткое видео подстроечка на на хорошие отношения с партнером. Именно любовные, Венерианские Венера там Венера объерчается. В момента у нас дева, наши прагматичные девы. Итак, что будет и что не будет в июле этого года, связанного с темой любовь и отношения любовные с партнером. Что я вижу? До 19 числа будут определенные сложности ну, подлянки какие-то, может, со стороны внешних сил, может вас что-то подкачивать, особенно, дорогие мои, сентябрьские, у вас там напротив Нептун стоит, он может вам дать какие-то лишние повышенные желания, повышенные фантазии, чтобы ваш партнер это все вам преподнес, а он, может, не хочет, а может, вообще просто физически не может ваши фантазии притворить, поэтому я говорю, что до 19 числа могут быть тут, конфликты это говорит о том что те кто не познакомился дорогие мои до 19 числа и нефиг там знакомиться а вот после 19 все очень неплохо но кто в отношениях успеет немножко напортить их да и после 19 будет немножко у вас ощущение кто до больше двух лет особенно живет в отношениях будет такое ощущение что немножко немножко каждый сам за себя, каждый на своей линии. Но я думаю, вас объединит те, у кого уже есть дети. Живите интересами детей. И это вот через детскую тему происходит заваривание каких-то трещинок, шпаклевка такая, и улучшение отношений. Чего не будет. Первая часть месяца не будет какого-то отношения. То есть первая часть от ощущения, что все впереди, у нас с ним долгая дорога в жизни. То есть может быть такая подсказка, дорогие мои. Дорогие мои девы, вы тоже непростые, вы часто зацикливаетесь на мелочах, обращаете внимание на какую-то фигню, хотя эта фигня, возможно, не, нуж... ну, не так важна на данном участке времени, да? И, может быть, эта ваша зацикленность очень раздражает вашего партнера, может быть, он легче на жизнь смотрит, а вы прямо грызетесь и залипли, и зависли там, понимаете? То есть учитесь немножко абстрагироваться от ситуации. Учитесь, дорогие мои, как бы сверху взлететь, хотя бы на три метра психологически. Вот научитесь и сбоку посмотреть, сверху, сбоку, что это такое. А может быть, это не стоит там ругаться с ним. Вот он пошел на работу, там где-то пятнышко на куртке. Ах, он зараз, он меня позорит. Да вот, чтобы вот такой фигни не было. И не будет... Не будет летания в облаках, то есть вторая часть месяца, ну, она приземленная, Ну, для вас это нормально, вы у нас человек материальный, вы верите и понимаете то, что можно потрогать вот так, то, что вот оно есть. То есть вторая часть месяца простая деловая, я бы сказала так. Дорогие мои девы, после вас тут видео будет видео подстройка на любовь. Может быть, вам пора зарядиться какими-то положительными кодировочками на любовь. И давайте посмотрим, что же вам, какую подсказку вам дает моя бабушкина шкатулка. Чем больше пашешь, тем результат лучше. Держись подальше от зеркала. Возможно, это подсказка, смотрите, как интересно, и тут карта зеркала, да. Возможно, это подсказка, что держись подальше от человека знака близнецы. Чем-то, особенно первые три недели в июле, этот человек сможет не обязательно физически, но психологически какой-то вам удар дать, и вам это будет очень неприятно. Такая, знаете, заноза в сердце. Ну вот, дорогие мои, буду благодарна за лайки. И как я раньше говорила о своем старом канале, давайте будем мягче, приветливее и сделаем мир гармоничнее. До встречи!